Здравствуйте, ребят. Я Рашитов. Благодарен, <связываю> простите, много нет ничего. Благодарен автосалону Альдера, да. пришел, да, без первоначального взноса приобрел автомобиль. Помогли мне, менеджеры Данил да, и Максим. Безумно благодарен. Было все очень четко, да и быстро. Вообще, респект. Собственно. Поздравляю!